Любите желтый цвет? А вы знаете, что означает желтый цвет? После просмотра этого короткого ролика все тайное для вас станет явным. Желтый цвет — это цвет солнца, радости, тепла и оптимизма. Он олицетворяет ум, помогает справиться с поставленными задачами. Зачастую этот цвет связывают только с яркими и позитивными моментами. Для многих желтый цвет символизирует светлое будущее. К тому же учеными было доказано, что именно желтый цвет оказывает стимулирующее влияние на работу головного мозга и нервной системы. В мифологии его приравнивают к солнцу, к яркой энергии. На данный момент с этим цветом предпочитают иметь дело маркетологи. Очень часто в рекламных акциях используют сочетание черного и желтого цвета, которые способствуют концентрации внимания и запоминанию информации. Под его воздействием люди моментально принимают решения и тут же его выполняют. Иногда желтый цвет действует как своеобразный катализатор, но всего должно быть в меру. А дело в том, что перебор желтого цвета может спровоцировать перевозбуждение и даже чувство беспокойства. С маркетологов взяли примеры и почитатели народной медицины. Травы и растения, которые имеют желтые цветы, используют для лечения многих болезней. Луковицы лилии против меланхолии, настой желтых цветков против желтухи, а бессмертник против заболеваний почек. Но таким лечением не рекомендуется злоупотреблять. По своей природе желтый — это цвет, который символизирует интуицию. Люди, которым импонирует этот цвет, отличаются сообразительностью и уверенностью в себе. Они любят, чтобы ими восхищались и не любят глупцов. Очень часто им присуща высокая самооценка и самолюбование. Многие выбирают желтый цвет для того, чтобы раскрыть себя и показать свое внутреннее «я», свою креативность и веселый настрой. Но немногие могут держать цветовой баланс в гармонии. Так вещи желтого цвета нельзя надевать при приеме на работу. Основа основ желтого цвета психологии — становление самостоятельной личности. Поэтому выбирайте свои оттенки и гармонично их сочетайте, чтобы вас окружал только позитив. Подписывайся и ставь лайки, чтобы узнать больше интересных ответов.